И ну все готово, студентка, однозначно. Началась одна вопроса, с исторических вопросов, до сих пор на них ответа нет. Замыкая круг, заберем из пак вокруг, там да увидим знаний свет, сияющий на Целует небо на тебя больше не пригодится. То тебе напомнить надо, порыв истин сложный и Сложный и Если ты хочешь их остаться, от зачета посреляться, то ходи слова, но вы своим. За мной Вокруг там увидим с нами слеяющий нас. Время пройдет. Ты поздравеешь, но повесть будет такой. Не покидай, созданий света наш факультет.